Рубрику Анонимные вопросы поступил вчера вечером такой вопрос. Э, так, как и у многих, так и у меня сложилась ситуация не очень хорошая с деньгами. Есть вопрос. Если сможете помочь, буду благодарна. У меня свой небольшой бизнес. Я парикмахер, есть долги по налогам. Вроде бы не все печально, зарабатываю, но ребенка учу, проезд, одежда, родители, не работающие пенсионеры. Как, вопрос, как и когда я смогу закрыть свои долги и наслаждаться финансовой свободой, помогать родителям и тратить деньги, не оглядываясь, боясь потратить лишнюю копейку. Ну, наверное, чтобы прям настолько прям сильно хорошо. Многие мечтают, но, наверное, не всем это удается. Но хорошо. Попробуем, в принципе, сейчас разобраться. Построим пока харар по вашему вопросу. И попробуем посмотреть вообще, в принципе, что у вас сейчас обстоит, как обстоят дела с финансовой сферой и какая у вас есть возможность погасить долги. Что у вас здесь главный вопрос – как и когда вы сможете погасить свои долги перед государством? Ну, давайте посмотрим. Так, Луна без курса только сегодня, значит, вчера, на момент возникновения вопроса, все было в порядке. Управитель вопроса, ну и как и сам ход дела Луна, она находилась на момент вопроса в и непосредственно. В вашем восьмом доме. В близости к девятому. То есть она уже готова была перейти в девятый. Но все-таки еще была в восьмом. А если учесть, что время вопроса было 21.58, давайте я попробую уточнить. Да, она все-таки была еще в восьмом. Здесь Плутон в восьмом доме. И непосредственно здесь рядом Сатурн. Сатурн указывает на то, что вы готовы погасить эти долги. То есть вы серьезно относитесь к данной проблеме. Ну и восьмой дом, он связан с ресурсами других людей. То есть это определенный долг. То есть ваши мысли о долге. Плутон говорит о том, что это связано с властью. Также... Восьмой дом управляется Сатурном, и Сатурн здесь в восьмом доме. То есть он на своем месте, и он в соединении с Луной. Это уже признак того, что долги, долг будет погашен. По времени. Ну, Луна здесь уже убегает от Сатурна. Аспект расходящийся. Но учитывая, что Сатурн прямой, ну, я, я подозреваю, что не быстро, достаточно медленно, но, может быть, частями все-таки он будет погашен. Так, как? Так, как у вас здесь управитель второго дома идет Луна и Солнце? Луна, опять же, находится в доме чужих денег. Смотрите, здесь есть вариант, что, может быть, вы какую-то часть финансов сможете у кого-то одолжить для того, чтобы перекрыть долги. И второй вариант по солнышку – это своим собственным трудом. Но здесь е, у вас солнце находится в пятом доме. Пятый дом – это дом удовольствия, праздника. Это может быть, во-первых, помощь как от любимого человека, если так, таково имеется. Также это может быть ваше хобби. Ну, если вы говорите, что ваш небольшой, малюсенький прям бизнес, который вам до, и этот, у вас есть этот бизнес, и он вам доставляет удовольствие, вы его рассматриваете как... Ну, нечто приятное, то, что вам нравится, то может быть, вот собственными силами у вас получится. Но действительно получится, потому что Солнце имеет также хороший аспект к Луне. И есть все шансы, что вы рассчитаетесь. Ну, давайте сейчас немножечко обратимся к вашей личной карте. Посмотрим вообще, откуда к вам идут денежки. Какие у вас есть способности, возможности. Так, ну, что мы видим? Значит, асцендент у вас попадает в рак. То есть, вы домашний человечек. Мягкий человечек. Вы абсолютно не агрессивный, дружелюбный. Неплохо ладите женщинами. Но, смотрите, у вас Венера бита, она ретроградная. Можете путать любовь. С физической страстью, ну, это полбеды. Дело в том, что Венера, она еще и за деньги отвечает, за то, как вы зарабатываете. И очень часто она дает некоторые трудности финансовые, тем более, что здесь, хотя и расходящийся, но все же аспект с Плутоном имеется. Даже не расходящийся, да, он все-таки расходящийся. Он имеется. Это говорит о том, что вы иногда можете слишком много усилий, на то чтобы заработать но ну, если здесь обратиться к формуле души смотрите здесь в центре у вас тоже венера и к ней подходит несколько планеток они все указывают на то что ну, и ключ и херон и ключик в том числе что вам нужно прорабатывать свою венеру очень хорошо если вы, вы ее будете прорабатывать в сфере красоты возможно нелегко будет даваться но вам желательно этим заниматься и также вам очень важно вот интересно у вас и Меркурий и ретроград но он кстати отвечает как за речь так и за руки то есть получается что вы знаете вам ваша деятельность она может даваться не очень даже легко то есть возможные ошибки не все удается как хотелось бы мне даже странно вот почему вот как, как так что вы вот именно такое на профессию себе выбрали а она не дается легко, не может быть что все очень прямо так легко давалось там, легко там научились стричь, делать прически покраски ну, вот. такое впечатление, что вам это все дается с трудностями, через трудности через преодоление препятствий и учитывая, что у вас вообще, вот видите, второй дом, он отвечает за деньги. То есть вы хотите, чтобы у вас были красивые вещи, чтобы все было дорого, богато. Но здесь у вас Сатурн. То есть это серьезное ваше место, это слабое место. То есть вы всегда будете переживать за свои денежки. И может быть, кстати, вот как вариант, вам бы подошло вообще работать с дорогими изделиями, с драгоценностями. Ну, например, в магазине ювелирном. Тоже прорабатывает таким образом свою Венеру. Да, прям удивили. Хотя ваше солнце, управитель дома денег, находится высоко. И указывает на то, что вам хорошо работать в обществе, в кругу ваших друзей, знакомых. Вот, наверное, вам было бы все-таки спокойнее, если бы вы имели не просто свой бизнес, а где-то на кого-то работали. Ну, вам было бы легче. Учитывая, что Венера высшей точки гороскопа, то вы нормально ладите с женщинами, ну, в принципе, и с мужчинами тоже. И вам нужно работать с женщинами. То есть денежки к вам будут идти через женщин. Ну вот вы знаете, отвечая на вопрос, когда вы будете наслаждаться финансовой свободой и тратить деньги направо и налево, ну, вот Сатурн, планета, которая все сжимает, и она у вас стоит в доме денег, она не даст вам расслабиться настолько, чтобы вообще никогда об этом не думать. И тратить все направо и налево. Ну, разве что не свои деньги, а деньги своего партнера? Но свои вам всегда будет жалко тратить. Так что тут уж простите, если разочаровала. Но я могу сказать, что у вас в ближайшем будущем еще где-то в середине ноября будут какие-то очень серьезные перемены, изменения. Обратите на них внимание в жизни. Что-то может произойти неожиданное. Дело в том, что видите, тут у вас транзитный Марс, Меркурий, все что отвечает за руки, за общение, находится в соединении с Ураном. Уран планета неожиданности в доме о вашей любви, хобби, увлечений, им будет находиться в оппозиции к вашему Солнцу, к Меркурию и к транзитному Урану вот эта вот ситуация, она будет очень накаленной. Такое впечатление, что вы можете решиться на какие-то очень резкие перемены в своей жизни. Что-то захотите изменить кардинально. А начало этому было уже положено. Это где-то даже может быть или конец сентября, или середина сентября. Смотрите, мне это видится так. Учитывая, что здесь еще и... У вас точка жизни вот-вот скоро пройдется по Плутону в течение ближайшего года. То есть вас жизнь вынудит пойти... Ну, Плутон, он всегда все меняет, независимо от желания человека. То здесь будут вашей жизни кардинальные переменные ожидают, очень серьезные. По моим личным ну, ощущениям и тому, что я вижу... Я предполагаю, что самостоятельно, своими силами, работая вот в своем малюсеньком бизнесе, ну, нелегко будет добиться той финансовой самостоятельности, о которой вы мечтаете. Самостоятельно вам будет достаточно сложно. Смотрите, управитель вашего седьмого дома партнерства Сатурн находится в доме денег. Это говорит о том, что вам желательно бы вступить в партнерство с человеком, который сможет порешать ваши финансовые вопросы, закрыть их. Причем при выборе партнера важно руководствоваться практической стороной, там, а не чувствами, суперлюбовью и так далее. Здесь важно подойти с прагматичной точки зрения, чтобы человек был надежным, спокойный, основательный, твердо ставил на ногах, чтобы он готов был взять за вас ответственность, за вас, за вас, за ваших детей, полностью воспринимал. Ни в коем случае не нужно вместо него выполнять его обязательства по содержанию семьи. По ближайшему периоду можете себе привлечь человека сильным плутоном, это может быть, например, скорпион, с ним вы очень неплохо поладите. Плюс у вас еще, знаете, есть такое качество, такое личное, как упрямство. Да, называется оно «Хочу, чтобы было по-моему» или «Никак». Поэтому, конечно, ну, с вами может быть немножечко сложно. Больше гибкости нужно. Ну, вам тяжело быть более гибким человеком, чем вы есть. Ну, если посмотреть солярно, текущий год, это как минимум до вашего дня рождения 22 -го года, то Луна находится в восьмом доме. Ну, скорее всего, что потихонечку, ну, своими силами, Восьмой дом, он связан с обязательствами по уплате налогов, то потихонечку вы должны погасить, может быть, даже еще и при помощи своих близких. Ну, как-то потихоньку у вас получится. Должны успеть до весны рассчитаться с долгами, ну, до конца весны, скажем так. Важно, чтобы вы новых долгов не насобирали. Заниматься будете, скорее всего, этой же деятельностью, поскольку я вижу, что у вас вот в солярный год попадает Нептун, это творческая деятельность. Связано со сферой красоты. Кстати, может быть, еще есть такой вариант, что вы ездите по своим клиентам. Может быть, не все время, но по некоторым. И вот именно вот такие, знаете, выезды могут вам давать хорошие денежки. Но уже после вашего дня рождения, в следующем году, 22 где слона уже попадает в 10-й солярный год, э, и это все причина тому окончания каких-либо долговых обязательств, то есть больше приобретаете свободы. Ну, значит, все-таки, скорее всего, до конца э, до конца э, апреля я думаю, вы с долговыми обязательствами справитесь и почувствуете больше свободы, независимости, также можете почувствовать больше активности со своей стороны, стремление к переменам. Может быть, даже подумаете, что можно поменять в своей карьере, в своей работе, как ее улучшить. Учитывая, что здесь вот это вот соединение, Нептун, Юпитер и Венера, они будут уже, ну, выпадают для вас в благоприятном аспекте, в плане улучшения финансовых вопросов уже в 2022 году то я думаю что только лишь вот весной 2022 года то для вас начнутся очень положительные приятные перемены это в первую очередь будет касаться финансовой сферы хотя может даже коснуться и личной жизни ну поживете увидите желаю чтобы все для вас сложилось наилучшим образом подписывайтесь пожалуйста на мой канал оставляйте лайки пишите комментарии и до встречи в следующих прогнозах